Добрый день, уважаемые коллеги. В январе 2004 года на итоговом заседании коллегии Генеральной прокуратуры мы с вами говорили о приоритетах на предстоящий год, на 2004. Вы помните, обсуждались первоочередные задачи, а также пути модернизации прокуратуры в целях повышения эффективности работы в условиях нового процессуального статуса. Остро ставился вопрос о необходимости преодоления исковедомственных подходов в работе правоохранительных органов, усиления координирующей роли, функции прокуратуры. Полагаю, что нужно и сегодня проанализировать то, что выполнено, и сделать необходимые выводы на перспективу. Рассчитываю, что именно такой откровенный разговор, как и в прошлом году, у нас состоится с вами сегодня. Как показал прошедший период, главной задачей прокурора, прокурора остается обеспечение верховенства закона, его неуклонного соблюдения и, прежде всего, в сфере защиты прав граждан, их безопасности и охраняемых законов, интересов государства и общества. Актуальными направлениями работы, как и год назад, продолжают быть противодействие терроризму, экстремизму, борьба с организованной преступностью, наркоугрозой, Защита деловой среды от криминального и коррупционного давления. Очевидно, что Генпрокуратура, как координирующий центр, имеет и полномочия, и необходимые возможности, чтобы обеспечить четкое взаимодействие всех элементов правоохранительной системы. Должен сразу подчеркнуть, что доверие общества и к вашей работе, и к правоохранительным органам в целом во многом зависит от успеха решения именно этой системной задачи. Вы знаете, целая серия терактов, организованных и исполненных в прошлом году международными преступными группами, показала необходимость серьезной перестройки государственной деятельности в области безопасности. И граждане нашества, граждане России ждут от властей конкретных действий, как по выявлению и наказанию преступников так и по организации действенной защиты их прав на безопасную жизнь. Сегодня стратегически необходимо не только эффективно противодействовать самим актам террора, но и наладить аналитическую работу, действовать на упреждении. Необходимо, необходимо ран, э, раннее выявление очагов возникновения потенциальных конфликтов, ситуаций, используемых идеологами терроризма и экстремизма для разжигания национальной и религиозной розы. Надо особенно тщательно осуществлять уголовные преследования лиц, в том числе находящихся за рубежом, причастных к террористическим актам и их подготовке. Осуществлять строго, соблюдая нормы уголовного процессуального законодательства, грамотно используя международное право. На первый план сегодня выходит и борьба с наркоугрозой. Нужно признать, что число преступлений, связанных с распространением и употреблением наркотических средств, продолжает расти. При этом темпы выявления наркоторговцев и привлечение их к ответственности все еще крайне низкие. Я знаю, что на этом направлении есть у нас положительные сдвиги, особенно после образования специального органа по борьбе с наркоугрозой. Но все-таки еще проблем больше, чем решение. Должен отметить, что еще не везде прокуроры на местах сумели подчинить прокурорские надзоры следствия задачам профилактики и борьбы с этим опасным преступлением. Более высокие требования нужно предъявлять и к самому качеству следственных и надзорных действий прокуратуры по наркопреступлениям. Это в полной мере относится и к следственной работе по латентным преступлениям, связанным с отмыванием теневых капиталов, взяточным числом, должностными злоупотреблениями. Уважаемые коллеги, ключевым направлением деятельности органов прокуратуры, от генеральной до районной, остается защита прав и свобод граждан Российской Федерации. Так, по-прежнему, много жалоб поступает на несоблюдение работодателями трудового законодательства. В общей массе нарушений социальной направленности таких преступлений около 60%. Ваша прямая обязанность немедленно на них реагировать и при необходимости привлекать виновных как к административной, так и к уголовной ответственности. Необходимо также усилить надзор за исполнением законодательства в вооруженных силах России. В частности, нужен постоянный контроль за реализацией социальных гарантий для военнослужащих, за сохранностью военного имущества и выделяемых на оборону финансовых средств. Особое внимание следует уделить реализации закона о накопительной и фактичной системе обеспечения военнослужащих жильем. Должна быть в целом продолжена работа по развитию законодательной базы, как на федеральном, так и на региональном и местном уровне. В прокуратуре необходимо заявлять свою собственную позицию по всем проектам связанным с противодействием преступности, обеспечением национальной безопасности и защитой интересов граждан. Наглядный и положительный пример в этом смысле – мониторинг применения принятого в 2001 году уголовно-процессуального кодекса. В результате совместной работы нескольких ведомств подготовлены и приняты три федеральных закона, устраняющие пробелы внутренние противоречия и двойные толкования отдельных положений кодекса. В заключение хочу подчеркнуть, сегодня почти половина прокурорского корпуса – это молодые люди, возраст до 30 лет. И крайне важно создать условия для их закрепления и профессионального роста. Молодым прокурорам есть на что равняться. Во все времена лучших представителей прокуратуры отвечали беспристрастность, объективность, честное служение закону и долгу. И Я уверен, что эти принципы останутся верными и ориентированными для нынешнего и для будущих поколений сотрудников. Прокуратура олицетворяет силу и справедливость государства. Она является одним из самых мощных и влиятельных звеньев нашей правоохранительной системы. Вам поручен надзор за соблюдением Конституции, надлежащим исполнением законов на всей территории нашей страны. Уверен вы хорошо понимаете, что подходы и практика работы прокуратуры должны в полной мере соответствовать характеру современных вызовов и угроз и быть адекватными всем общенациональным задачам, которые стоят перед Россией и которые решаются нашим народом. Спасибо большое за внимание.